Mmmmmmm... Серафим Никанорович! Вы здесь? Илон? Не Илон, а Дмитрий! Волонтер Дмитрий! Какой нахуй, Дмитрий? Иди отсюда! Опять какую-то доставку привезли! Чипсы, блядь. что это? Чай, пивасик, сок... Суши, а где суши? Суши, где? О, ну вот это сейчас хорошо с дорожки. Ну что ты там, это ушел что ли? Иди выпьем. О, какая вообще... Что они делают? Ой. Вот последний остался. Дедушка на селе. Сейчас мы тебе привьем. Переделаем вакцинацию. Живи, дедуля. Вакцина тебя вылечит. Давай, старый. Что случилось? Где я? Что произошло? Я на Марсе? Иван? Иван? Что происходит? Ой, себе. А этот, блядь, дмитрий волонтер, блядь. и. Ты где, блядь, гнида, блядь? Ты где, сука? А она, Иди сюда, блин. Ты где, по... Да, алло. Алло, алло, да, да, да. Валентин Валентинович, здравствуйте, добрый день. Это волонтер Дмитрий. Да, угу. да, выполнили, да, последний. Да. Все, прошло успешно. Единственный момент, речка вышла из берегов. И будет трудности с обратным путем. Так что я требую еще один миллион долларов. Да, да. Я доберусь, да. Я понял где. Угу. Переведете, хорошо, насчет. Угу. Да. Подождите, сейчас что-то тут что происходит. О, яблочко. Моя шпион. Так, Филиппыч, сосед. Алло. Алло, Филиппыч, ты дома? Да-да, Никонорчик. Ну ты из это, заходи. Тут еще один голубчик заглянул. Поможешь мне. Давай.